Хочу вам показать абсолютно новую фишку для гусбастера. Это так называемая музыкальная шкатулка. Вот здесь находится датчик движения, который при обнаружении хоть малейшего перемещения в пространстве посылает сигнал на шкатулку и оттуда доносится леденящая кровь. Мелодия. Мне кажется, за это однозначно надо поставить лайк.